Всем привет! С вами Чипс и Оуэй. No и мы решили записать еще один челлендж. Челлендж-то? Нас за челлендж, короче, ставится мяч вот туда-вот на линию. И мы говорим, в какую сторону будем бить. То есть это как бы ложный пенальти. Ты говоришь в камеру, в какой-то угол будешь бить. Например, в правый. Если я попадаю в правый угол, то мне дается 2 балла. Если я просто забиваю и это не правый верхний угол, например, то мне Один балл. Если вратарь отбивает, 0 баллов. Ну или мимо. Такая вот вечеринка. Сейчас мы решим, кто будет первый бить. У нас по 5 ударов. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ааа, я первый бью. Давай. Давай. Сейчас запозорюсь на камеру. <uh��ense> правый верх. Почти. Левый нижний. Два балла. Давайте правый вер. Нет. Давайте правый нижний. Я не знаю, наверное, этот мы засчитаем как одно. Ну, как один балл, потому что... Блин, ну тут непонятно, нижний или верхний. Пишите в комментах. Пишите в комментах, это был нижний или верхний. Ну, а сейчас я буду бить... Э, правый, нижний, давай. Вот это! Правый, нижний. Получается 4 балла... А, 5 баллов у меня. И последний удар стоит... Ну и давайте вправую и верхний. В правый верхний. 2 балла. В итоге. 5 плюс 2. 7. Э -э Блин, чуваки, мне 8 баллов. Я не знаю, что делать. Давайте попробуем, что ли. Че? Давайте вправо верхний. Был? Ладно, ничего страшного, у него первый тоже мазал, сейчас забил, левый нижний. <свист> Почему левый ударил? Пацаны, просто какой-то ужас. О, надо зарабатывать 8, если не заработаешь, Л максимум 6. Сейчас постараемся Правый да, нижний Какая ебушка, смотри Два, Два очка Скоро, надеюсь, шесть наблю Надо буду отставать Давайте левый, нижний опять же Пацаны, все идет с шестим очкам минимальное отставание все а давайте опять же левый нижний я сказал, левый нижний пацаны 6 очков у него 7 минимальное отставание Чё? Ну, я позорился. ну короче как-то так сейчас подожди давай фокус у нас на виду так вот. короче как-то так получился наш челлендж у меня 7 очков, у него 6 вставание на 1 очко я... в чем видосе проигравший будет стоять на жопе а теперь так... у нас поскольку я победил в крузбаре он стоит на жопу а это я да он, как один удар до попадания да? один, один удар до попадания все. до попадания у него просто... будет просто красная жопа Но как-то так, больше не буду я ему проигрывать, так что ставьте лайки, подписывайтесь а, на канал. В следующий видос моя жопа все красная, блядь. <сёк> Короче, я пожалей... его пожалел, он меня точно не пожалел. Идите <сёк> новых видосов. Всем до встречи. Всем кафе. <сёк> всем пока.